Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать об одном очень интересном проекте Тропик Birds называется игра Здесь можно заработать, друзья Но есть риски, надо учитывать, сразу предупреждаю Поехали, заходим в кабинет В чем суть игры, расскажу сразу Все довольно просто Мы покупаем денежных птиц, которые несут нам яйца Яйца в свою очередь мы меняем на серебро Одно серебро это 100 яиц. 100 серебра это 1 рубль. Соответственно вот сейчас набежало 92 рубля. Мы собираем эти яйца, обмениваем. Вот, обмениваем. Успешно обменяли. И средства уходят 50% на покупки и 50% на вывод. Давайте зайдем посмотрим сколько стоят птицы. Самая недорогая птица стоит 3000 серебра. Это 30 рублей. 30 рублей. Вот сейчас у меня их 4 штуки. 4 штуки. И одна вот есть у меня за 480 рублей. И одна за 940. Мы яйца обменяли. Средства упали на покупки. 5132 серебра. И мы можем купить одну птичку еще. Купили птичку. Вот. Теперь они будут нести еще больше яиц. Вот эти средства можно либо заказать выплату, либо обменять. Есть обменник. Заходим. Вот это серебро мы можем обменять на средства для покупок и купить еще птиц. Тут уже смотрите сами, насколько вы рисковый человек. Я не знаю, как бы проект долго будет работать или нет. Хотя он себя уже очень зарекомендовал. Но я вот буду. Средства для вывода выводить, а то, что остается на покупке, будем развивать дальше. Давайте пробежимся по вкладочкам, что здесь еще есть. Вкладка рефералы. Реферальная система двухуровневая. Первый уровень 10%, второй уровень 2%. То есть за пополнение первого уровня рефералов вам будут давать 10% от их пополнения. За пополнение второго уровня рефералами вам будут давать 2%. И дают 1% от кликов в серфинге ваших рефералов первого уровня. На покупку выводится. Остальное выводится на вывод. Вот эти средства выводятся на вывод. То есть вы сразу будете выводить деньги. Раз речь зашла про серфинг, давайте посмотрим, какой здесь серфинг. Вот здесь очень много сайтов. Пожалуйста, смотрите. 7 серебра, это 7 копеек получается дают. Можно самому разместить ссылочку, что-то прорекламировать. Я пока здесь ничего не рекламировал. Поехали дальше. Игровая зона. Здесь можно поиграть в колесо фортуны, лотерею или в камень, ножницы, бумага. Это уже сами смотрите. Бонусная зона. Множество бонусов за видео обзор можно получить. За репост, за отзыв получаем серебро. Например, ежедневный бонус. Раз в сутки дают, нажимаем на баннер. Кстати, вот этот проект очень хороший. Оставлю тоже ссылочку в описании и на этот проект, и на этот проект. Вот, бонус зачислен. Вот, мы получили 82 серебра. Довольно неплохо. Ежечастный бонус. То есть, раз в час можете заходить, нажимать на баннер. И мы получаем бонус. Смотрим. Ну, 9 серебра. Ну, часовой чуть поменьше. Также есть задания. За них мы тоже получаем вознаграждение в виде серебра. Выполняйте, получайте. Это уже кто, как, на то, на что гораздо. Вот набрать 50 рефералов, получим 1000 серебра. 500 кликов сделали серфинги, 500 серебра получили. Обратите внимание. Рейтинг по выводу. 669 тысяч человек вывел уже, остальные поменьше, но тоже крупно выводят. Один человек даже привлек 23 тысячи рефералов. Он, кстати, больше всех и вывел. Последние выплаты, вон, можно хоть 2 рубля, хоть 2 рубль вывести, да? На Payer в основном все выводят, можно на киви, на киви и пополнить тоже можно. Пополняемся с разных платежных систем. Очень удобно. Проект работает. Проект платит. Но учитывайте, что везде есть риски. Да, кстати, здесь нет баллов, которые препятствуют выводу средств. Без баллов и кэшпоинтов. Это действительно так. Давайте закажем выплату. Буду заказывать на Payr кошелек. 74 рубля. Это 7400 серебра. Вводим пин-код. Успешно. Переходим в пр кошелек И смотрим, выплата пришла 73 ,30 рубля 30 копеек. Все отлично. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, поставьте лайк обязательно. Если у кого-то остались вопросы, какие, пишите в комментариях. Всем отвечу. Подписывайтесь на канал, не забудьте на колокольчик нажать, потому что я буду освещать еще несколько проектов интересных. Будем зарабатывать вместе. Пока.